Уважаемые господа, уважаемые коллеги, прежде всего хочу вас поприветствовать в Кремле. Ваши компании не только хорошо известны в мире, но и у нас в России. И со всеми у нас всегда были добрые, очень деловые отношения. And with each of your countries of your companies we have been enjoying very friendly and good business like relations. When speaking about uh, the sector of energy, we should admit that this is a very liberalized sector of our economy. Все крупнейшие мировые компании представлены в России и успешно работают. Трудно найти, наверное, какую-нибудь большую мировую компанию, которая не была бы представлена в России. Инвестиции измеряются десятками миллиардов долларов. Of of И, конечно, в такой масштабной, большой, взаимовыгодной работе не могут не возникать проблемы. Но они нас не беспокоят, потому что и у нас, и у вас есть желание и готовность искать компромиссы и находить приемлемые решения. To to Применительно к проекту Сахалин-2, я знаю, что уже несколько лет назад Uh, компания «Шелл» uh, приглашала к сотрудничеству «Газпром». И это обсуждалось, совместная работа обсуждалась задолго до возникновения каких бы то ни было. То, что Газпром принял решение сегодня участвовать в совместной работе на Сахалине-2, это корпоративные решения. Well, правительство России проинформировано об этом, у нас нет никаких возражений, мы будем поместить. Well что касается экологических проблем. When speaking about the ecological or environmental issues. Мне очень приятно, что экологические ведомства России и наши инвесторы договорились о порядке, I am very that the of the Я знаю, что у вас еще предстоят встречи в Министерстве природных ресурсов. I know that you will also be having meetings meetings in the Ministry of Natural Resources of Russia. But so far I am informed, in principle the question may be considered as a result. And the approaches towards tackling the problems have been coordinated с удовлетворением отмечают также и проблемы рисков связанные с увеличением расходов на реализацию проекта of those risks, and российская сторона удовлетворена серьезным, обстоятельным и деловым подходом наших партнеров, которые берут эти риски на себя. Но хотел заверить, что российская сторона будет подходить к решению вопросов подобного рода объективным образом и будет оказывать вам всяческое содействие. Российское правительство, так же как и инвесторы, заинтересованы в реализации этого проекта. In и я хочу поблагодарить вас, уважаемые господа, за гибкость, проявленную в ходе этих переговоров. Like you, и хочу еще раз подчеркнуть. Мы Будем делать все для того, чтобы проект был реализован. Like Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, мы действительно достаточно долго обсуждали решение вопросов, связанных с удорожанием проекта. Uh, dear Mr President, dear colleagues, uh, indeed for a long time we've been discussing the issues which are connected with the increased cost for the project. Uh, привлечь, uh, там, uh, факторов, And we had to attract experts, uh, including the independent ones, in order to properly assess all the aspects of trust risks. Как вы уже подчеркнули, это крупнейший шельфовый проект в России на сегодняшний день и первый. Uh, uh, проект, связанный с созданием мощностей по СПГ у Жижинов. Yes, it is true that uh, this project is the first uh, largest shelf project in the Russian Federation, and it is also the first project where the liquefied natural gas is going to be improved in its в России получить второй по размерам в мире завод по сжижению газа. Важно и то, что, по сути, весь газ до 1935 -го года уже законтрактовал своим поставкам по обязательствам на рынок. What is important is that uh, already the contracts are signed for all the gas till the year of 2035, and all the contracts have been uh, corresponding signed. sign. And the Russian Federation, as a side of this interested in its implementation. And, of course, the Russian Federation, as a participant in this project, is interested in having this project fully implemented. What is important to note is that in the process of finding a decision, мы смогли достичь такого понимания, что это удорожение никак не скажется на доходах Российской Федерации. And in the process of finding the proper solutions, we have come to the understanding that this increase in cost will not be uh, causing any burden on uh, the incomes and the profits of the Russian Federation. Uh, as, uh, risk, uh, as it has been rightly stated by you, Mr. President, uh, the risks are going to be assumed by the investors. Тем не менее, наша совместная оценка, что проект при этом остается и интересным, и весьма эффективным. Что касается экологических вопросов этой стороны дела, я бы хотел подчеркнуть, что по требованиям Министерства природных ресурсов инвесторами подготовлена обширная программа экологических и природоохранных мероприятий. When speaking about uh, the environmental dimension of this project, uh, I have to say that uh, uh, based on the request by the Ministry of Natural Resources uh, the investors have uh, established a wide, uh, large-scale program for uh, the environmental <coughs> nature protection uh, measures for the project. Uh, this program is aimed at first, uh, to, um, закрыть все те проблемы, решить все те вопросы, которые возникли по справедливым претензиям наших надзорных служб в э части экологии, но и плюс к этому обеспечить э невозникновение подобного рода ситуации дальше. Uh, the task, the target of this project, is first of all to resolve all those matters and suggest claims which have uh, been raised by our supervisory bodies, and uh, also in order this program is aimed at uh, securing the situation when uh, those when such difficulties will not be appearing in the future. Thank you very much, Mr. Thank you, President. Um, uh, very much for your support. Uh, this, for us historic day. Gazprom is very welcome as a part of our project. I thank you for the support you have given to this historic event. We are very Gazprom as one of our partners the project. In fact, uh, Gazprom will be majority shareholder, so I, I thought that Mr. Miller would answer all the questions. I <laughs> think <laughs> I think for us the great news is there's now stability, so we can all work together, all the shareholders, to get the project up and running as soon as possible. Я думаю, что важнейшей новостью является то обстоятельство, что, что сейчас мы достигли ситуации стабильности, когда все партнеры по проекту могут совместно работать для скорейшего запуска и выполнения проекта. Я полагаю, что эта ситуация является выигрышной для всех сторон и для Российской Федерации, и для клиентов в Японии, Кореи, других государств восточного региона, и, конечно же, для инвесторов этого проекта. Uh, even opportunities to expand the present energy position after we have completed the first <coughs> phase of, the, project, of the, the, the present phases of the project. <coughs> Mr. President, uh, I know all the concerns about the environmental claims. Господин Президент, я знаком со всеми озабоченностями, которые высказывались в связи с природоохранной тематикой. Мы uh, в своей работе ориентируемся на высочайшие стандарты мировой практики по добыче и разработке полезных ископаемых. И, uh, uh, Okay. As shareholders, we very, were very supportive of the, the very good one line of the minister, which we use in our discussions. How do we how do we go from claims to solutions? And we, as participants in this process, are grateful to our minister for his participation and the help he has us in the search for the correct way of the transition from and various to практической работе. Я признателен вам за ту поддержку, которая была оказана. А также я полагаю, что то обстоятельство, что в дальнейшем сегодня вечером мы будем обсуждать эти вопросы с господином министром, министром природных ресурсов, подчеркивает новое измерение нашей работы, новый характер этой деятельности. Господин Ван вы uh, знаете, что компания Shell работает не только на Сахалине, но и в Сибири. Uh, Veer, you are of, course, aware of fact that, uh, Shell is working not only um, Sakhalin, but also in На месторождении Салин. И вы помните, что и там у нас были проблемы. You, I believe, recollect that we had uh, difficulties there as well. Мы сделали все, чтобы пойти навстречу инвестору. Пошли вам навстречу, и все проблемы урегулировали. So we Мне очень приятно, что и здесь найдены такие развязки, которые удовлетворяют все стороны. And I'm truly pleased that uh, here, in this process, we also managed to find such solutions which uh, are to the satisfaction of all the participants. I would like to thank you for very businesslike and, like, uh, very business -like and uh, flexible approach when conducting this work. Yeah. Mr. Kajim, hmm. Окей, okay, well, одним из акционеров And thank you very much uh, this time uh, to Я благодарю вас за то, что вы нашли возможность и предоставили нам эту возможность пообщаться с вами, господин президент. To have come to a uh, conclusion and uh, successfully will be Gazprom, and we would like to welcome Gazprom's uh, entry into the project. Безусловно, мы рады тому обстоятельству, что все вопросы были решены, и мы искренне приветствуем We trust that unity and strength of four shareholders. Uh, will enable Saharan Energy to become a highly valued uh, supplier of LNG and uh, crude oil in the Asian Pacific market. Мы уверены, что это единство и сила четырех акционеров позволит компании Сахалин Энерджи набрать необходимый вес и силу не только в производстве жизненного природного газа, но также стать и одним из важнейших поставщиков нефти на Азиатско-Тихоокеанском рынке. И, кроме того, мы полагаем, что у нас в связи с этим возникают новые возможности для развития в нашей совместной работе с партнерами. И также, это The и мы также очень рады, что мы наконец смогли достигнуть взаимопонимания и соглашения с министерством промышленности и энергетики по тем остававшимся нерешенным вопросам в связи с проектом. Мы уверены, что это соглашение добавит силы и крепкой надежной работы нашему проекту, will, uh, что еще раз подтвердит uh, и укрепит нашу приверженность выполнению работы. Namely, uh, say, а именно в нашу готовность и наше обязательство по поставкам сжиженного природного газа нашим потребителям в Японии и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Для нас очень важно обеспечивать своевременные, в соответствии с расписанием поставки сжиженного природного газа нашим потребителям. Yeah, Mr. President, thank you very much for the opportunity. Uh, I understand uh, this is one of the, the most significant uh, milestone in the R&2 project. And as one of the initial founder of the project, uh, we, Mitsui, uh, welcome Gaston to join as a member of our team. And, uh, господин президент я благодарю вас за эту возможность встречи с вами мы полагаем что это соглашение участия Газпрома в проекте является одним одной из наиболее важных вех в развитии проекта Сахалин-2. Компания Mitsui полагает, что Газпром и его участие позволят в значительной степени укрепить не только проект, но и будет содействовать развитию отношений между Японией и Россией. Мы полагаем, что это сотрудничество в дальнейшем позволит нам еще больше расширять добычу природных ресурсов на Сахалине. И, и не только на Сахалине. У нас у нас с японскими партнерами. Outstanding uh, the opportunities in Saharan area, and the suffering is very near to Japan, and uh, we do have a big opportunity uh, uh, to import uh, the energy from Japan uh, for the, the energy security of uh, Japanese people. Безусловно, но, тем не менее, на Сахалине еще имеются широкие неиспользуемые возможности для расширения добычи природных ресурсов. А ввиду географической близости Сахалина к территории Японии, мы заинтересованы в том, чтобы расширять деятельность на Сахалине с тем, чтобы обеспечить энергетическую безопасность для Японии и для народа нашей страны hoping uh, to contribute to uh, Russia and the Saharan area people by introducing uh, the technologies for uh, petrochemical industries or other uh, oil or gas-related uh, industries. Кроме того, мы полагаем, что наша деятельность, деятельность позволит э, содействовать развитию региона Сахалина, а также позволит улучшить жизнь людей, проживающих на Сахалине, поскольку мы будем вводить новые технологии и развивать промышленность не только в области добычи природных ископаемых, но также и в тех областях, которые связаны с добычей нефти и природного газа. Полностью с вами согласен. У нас тем не менее. Может быть, гораздо больше совместных планов. Мы знаем об интересе японских деловых кругов к сотрудничеству и к развитию сотрудничества в сфере энергетики. Views, wider, uh, и мы готовы к самому широкому и тесному сотрудничеству. And we are prepared for the widest and closest cooperation. Uh, dear Mr. President, for two years, uh, Gazprom was conducting talks with uh, Shell uh, for, the for the purpose of participation in the CECLIN2 project, in particular, the joining of the LMG uh, production in, uh, facility. Yeah. The Japanese partners, the Japanese shareholders have been supportive of uh, the Gazprom's joining the project from the very outset. The protocol between Gazprom, Shell, Mitsui and Mitsubishi has been signed today. And according to this protocol, Gazprom acquires 50% plus 1% of shares for real money. 50 percent uh, plus one share. And uh, the cost of this uh, stake is seven billion four hundred and fifty million dollars. That's close to one billion. Seven euros. Seven. Seven. Seven and a half billion. Seven billion four hundred and fifty million dollars. <laughs> Mm -hmm. uh, It's consistent. Gaspron Stanley's uh project is this looking like Sonia and disparation of the project as well. Uh as a result of that, Gazprom turns into the major shareholder of the project and together with other shareholders will be uh, doing everything in order to launch the, pro uh, the uh, project as soon as possible. Уважаемые господа, я еще раз хочу вас поздравить с новым этапом в совместной работе. Like не столько не сомневаюсь в том, что реализация этого проекта внесет существенный вклад в, в улучшение ситуации на мировых энергетических рынках. I have no doubt that the implementation of this project will make a significant contribution to the improvement of the situation in, in the world's energy markets. А потребители энергетических ресурсов в Японии, в Корее, на североамериканском континенте почувствовали это на себе. And the consumers, be it in Japan, Korea, or, the, or in North America, will feel that improvement by themselves. Также, проекта, России, as well as the benefits of the implementation of these projects will be felt by the citizens of Russia living in the region, and, of course, the government of Russia, too. Хочу еще раз подчеркнуть, что мы будем все делать для того, чтобы оказать вам помощь, поддержку. Like Уверен, что... Какие бы трудности не возникали в ходе реализации таких крупномасштабных проектов, при доброй воле со всех сторон, мы в состоянии разрешить любые вопросы и любые проблемы. все